Уже, уже 30 декабря, можно сказать, что Новый год уже, вот он где, уже на носу Новый год. И, конечно же, друзья, к празднику мы всегда стараемся придумать что-то новое, что-то интересное. Мы украшаем наш дом, нашу квартиру, ставим замечательную, нарядную елочку, зеленую красавицу. Каждый раз мы пытаемся разнообразить новогоднее меню. Мы также покупаем мандарины. Мандарины, я вообще считаю, это... Действительно такой символ настоящего Нового года. Вот этот запах мандарин. он вообще великолепный. Конечно же, мы ждем долгожданный бой курантов для того, чтобы загадать желание Это все нам знакомо еще из детства. Я думаю, вы со мной согласитесь. И у каждой семьи есть свои традиции, у каждой страны. Есть свои традиции. И, конечно же, мы привыкли к одному празднованию Нового года. Но, я думаю, также очень интересно узнать о том, как за границей, как в других странах отмечают этот просто великолепнейший, замечательнейший праздник. Так вот, сегодня специалисты Международного бизнес-колледжа подготовили для нас новогодние поздравления. Также подготовили для нас, можно сказать, небольшую экскурсию да, в мир китайского Нового года. Ну что ж, поддержите наших специалистов лайками, поддержите наших специалистов комментариями и будем потихонечку начинать. Так, друзья, вижу, еще подключаются наши друзья, наши партнеры, гости корпорации ФОХО. Всем привет! Тут там снежинки, салютики, сердечки. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Отлично! Вот, смайлики пошли. Я думаю, действительно, вы ждали, ждали этот день. В преддверии самого замечательного праздника, э, на мой взгляд, мы вот так здорово, что есть возможность у нас с вами собраться. Отлично. Я думаю, что у всех уже такое яркое э, праздничное настроение. Друзья, уже как елку то нарядили, успели уже елочку нарядить, подарочки подготовили. Я надеюсь, что Дед Мороз подарит вам все те подарки, которые действительно вы искренне желали и искренне хотели. Буквально еще пару минут мы подождем чтобы побольше людей присоединилось к нашей онлайн-трансляции. Отлично. С наступающим Новым годом! Всем здравствуйте! Друзья, сегодня мы действительно заглянем в гости к нашим китайским специалистам. У нас будет замечательная такая экскурсия. Наши китайские специалисты очень долго готовились для того, чтобы более детально, более разнообразно вам рассказать о том, как проводят Новый год в Китае. О том же, в чем разница между Восточным и Западным Новым годом. Я думаю, вы подчеркнете действительно очень много интересного. Ведь... Обычаи других стран, других народов могут значительно отличаться от наших. Но в этом же весь изюм, согласитесь. Смайлики, смайлики. Всем здравствуйте. Мы всем очень-очень рады. Доброе утро из Самары! Доброе утро! Привет всем из Вильнюса, Литва! Здравствуйте! Ну что, дорогие друзья, сейчас я хочу с удовольствием придать слово обаятельной девушке, замечательному специалисту международного бизнес-колледжа корпорации ФОХО. Этот человек начнет наше небольшое путешествие в Китай. Встречайте, госпожа Ся Синьюнь! 好,听目前所有的FORHOLE的家人们,大家现在好 Здравствуйте, уважаемые партнёры корпорацииFORHOLE 我是上学院的夏欣尼,我在莫斯科,给大家问好 Меня зовут夏欣尼, я представляю Минталарутный бизнес колледж корпорацииFORHOLE 2020年是神奇的一年,新冠病毒成了年度主角 以最短的时间快速地传播全球所有的国家 2020 год выдался удивительно. А главную роль в этом году сыграл коронавирус, который в короткие сроки подряс все страны мира. Из-за коронавируса мы находились на самоизоляции. Из-за коронавируса снизились наши доходы и качество жизни. Коронавирус Ой. причинил ущерб нашему здоровью. Но коронавирус не всемогущий. И люди, наоборот, начали уделять еще больше внимания своему здоровью. Из-за коронавируса мы надели маски. Из-за коронавируса мы стали уделять больше внимания своему здоровью. Из-за коронавируса партнеры корпорации Foucault, начали работать еще более усердно, сам, Коронавирус не способен остановить нашу жизнь. 秉承公司的信念, 红扬, 亚生文化, Наоборот, несмотря на трудности, мы идем вперед. Начинает создавать новую жизнь. Мы продолжаем следовать по курсу, заданному компанией. Распространить культуру поддержания здоровья Яншэн и подарить возможность здоровой и счастливой жизни каждому жителю планеты. 在这, Интернет-платформы стали для нас мостом для общения. 让我们的综艺, 养生, 克成, и позволили нам... Продолжить проведение мероприятий, посвященных культуре поддержания здоровья и янчжэнь традиционной китайской медицины. не только улучшить состояние здоровья, но также обрести финансовое благополучие, Давайте же вместе под праздничный бой курантов поприветствуем новый 2021 год. Давайте самым отличным, самым замечательным настроением начнем этот замечательный 2021 год. А сейчас хотелось бы передать вам слово. Очаровательные снегурочки нашего международного бизнес колледжа. Здравствуйте, дорогие партнеры корпорации ФОХО. Меня зовут Сяося. Я представляю Международный бизнес колледж корпорации ФОХО и передаю вам привет из Москвы. Увидимся в два дня, когда придет новый 2021 год. Мы знаем, что самый желанный гость в это время – это Дед Мороз. Несколько дней назад вы принимали участие в новогоднем приключении с Дедом Морозом и познакомились с нашим новым аксиром – Регенда Финкса. А все знаем, что сегодня я уже с Некурочком буду с вами вместе и расскажу вам, о чем уже заключается отличие между Западным и Восточным Новым Годом. Многие партнеры очень часто задают мне такой вопрос. А почему в Китае время наступления Нового Года отличается от нашего? На самом деле, Западный Новый Год начинается 1 января, который рассчитывается по... Времени обращения Земли вокруг Солнца, а Восточный Новый год начинается по лунам календарю, который рассчитывается по времени обращения руна вокруг Земли. Поэтому выкидай Новый год. Каждый год разное и обычно у соревнования с Западом. Новый год в Китае уходит больше на один-два месяца. В Китае Новый год называют «шунтье», что в переводе значит «праздник весны». Несмотря на то, что на Западе, на Востоке Новый год отмечают в разное время, но праздничная атмосфера одинаковая, радостная и веселая. Все собираются вместе со своей семьей, друзьями, общаются и едят вкусные блюда. Дорогие друзья, мне хочется желать всем партнерам Горбатия Фухо крепкого здоровья, гармония у семьи и просветания бизнес в новом году. А теперь предлагаю вам отправиться в Китай и погрузиться в атмосферу китайского нового года Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики Меня зовут Ван Сейчас я нахожусь в Китае, и вместе с вами хочу отпраздновать наступление Нового года. И сегодня мы с вами познакомимся с культурой празднования Китайского Нового года. Давайте все вместе посмотрим, какие существуют традиции во время празднования Китайского Нового Года. Сначала мы увидели Моли. нашего специалиста, госпожу Моли. Всем привет. Меня зовут Моли. Я представляю Международный бизнес колледж. Вы можете увидеть сейчас, как у меня находятся петарды. Существует легенда, согласно которой в древние времена было чудовище, которого звали нянь. И в канун Нового года оно выбиралось наружу, согласно поверью, и ела людей и скотину. И для того, чтобы избежать вреда, ущерба, чтобы защитить себя, Люди приносили ему в жертву свиней и овец, и такие жертвоприношения, они задобряли няня, и таким образом они уходили от э, вреда. Но в один из годов люди забыли сделать жертвоприношения, и животное выбралось наружу в поисках людей. Люди в испуге один за другим начали сбираться на здание, чтобы укрыться от монстра. Нянь метался от дома к дому, но не мог ничего найти. 这时候呢, в этот момент, в одном из домов, построенных из бамбука, начался пожар. Разразилось пламя, и послышались сильные хлопки и трески горящего бамбука. <реклама> Чудовище испугалось, и внезапно от сильного шума убежало. После того, как люди обнаружили этот секрет, за день до Нового года они начали рубить и жечь бамбук, чтобы таким образом изгонять чудовище, которого звали нянь. Позднее люди изобрели Купарды и начали заменять ими бамбук. С тех пор в Китае во время празднования Нового Года повсюду запускают петарды. Это стало обычаем, который сохранился и по сей день. Ну, в я 呃, 住院, 新年平平安, 快快乐, Дорогие партнеры, я хочу пожелать вам в наступающем новом году спокойствия, благополучия и крепкого здоровья. 好. Я занимаюсь на второй этаж, и сейчас мы посмотрим на следующее место. Hello Здравствуйте, уважаемые партнеры, uh, меня зовут Любин. я представляю Международный бизнес колледж корпорации ФОХОУ. Очень скоро наступит Новый год, сейчас я нахожусь в Китае, в головном отделении компании, и... Хочу пожелать партнерам евразийского отделения компании крепкого здоровья и исполнения желаний. В Китае по традиции в новом году мы обменяемся поздравлениями. В канун нового года обычно семьи оставались дома, а в первый день Нового года они выходили на улицу и обменивались поздравлениями. И э, такие поздравления, они, конечно же, были адресованы направленно на то, чтобы э, люди в Новом году жили в благополучии, в согласии, э, чтобы им сопутствовала удача. С давних времен способы поздравления с Новым Годом для мужчин и женщин разнились. Обычно, когда мужчины поздравляли с Новым Годом, то uh, они делали малый наклон, обхватывали uh, правую руку, сложенную в кулак, левой, и поздравляли с Новым годом. А uh, uh, женщины, не складывая пальцы в кулак, uh, клали правую руку вниз, uh, левой рукой прижимали, правую сверху, руки находились на уровне груди, и вот в таком э, положении они поздравляли с Новым Годом. Я надеюсь, вы обучились этому способу традиционного китайского поздравления на языке телодвижений. И сейчас давайте я вам продемонстрирую, как это делается практически. 祝愿我们所有海外的小伙伴们新年快乐，身体健康，新年快乐！Поздравляю всех партнеров Евразийского отделения корпорации Хоку с Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, с Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. 好，我们继续往二楼走，我们看一看会带来什么不一样的体验。А мы с вами двигаемся дальше. Поднимаемся на второй этаж, и давайте посмотрим, что нас ждет здесь. Мы видим, что здесь царит атмосфера праздника. А, и здесь действительно очень радостная атмосфера. А Сейчас вы можете увидеть праздничные фонари красного цвета. Это тоже одна из традиций встречи Нового года. Именно их вывешивают во время праздников. Итак, мы приближаемся к офису Международного бизнес-колледжа. Давайте посмотрим, что же нас ждет здесь. Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые партнеры. Меня зовут Цуй Айин, я представляю Международный Бизнес Колледж корпорации ФОХОП. Обратите внимание, рядом со мной находятся парни надписи и боги-хранители. По суеверию они охраняют дом от нечистой силы и всякого зла. Одной из традиций празднования Нового года в Китае является наклеивание парных надписей и богов-хранителей входа. Тягать латынь и и и Изображение богов-хранителей э, наклеивают у входа для благополучия и защиты от нечистой силы. Это самые благие пожелания для будущего года. Также они обозначают непосредственно начало нового года. И этот обычай он начитывает уже более одной тысячи лет. Это человек, На них наносят изысканные стихотворные тексты. Он которые по сути является особой литературной формой, которая используется в Китае. Парни надписи наклеиваются для создания новогодней атмосферы. К тому же они Обычно бывают красного цвета и символизируют праздник, помогают повысить, улучшить настроение. И тогда, когда они появляются, это как раз-таки уже знаменует приближение праздника. И по-настоящему, Красный цвет в китайской традиции символизирует э, праздник радость. ]增加到欢喜的气氛. И, конечно же, подобные надписи повышают э, значительно настроение, создают праздничную атмосферу. <говорит> <говорит> Уважаемые партнеры, желаю, чтобы каждый день в новом году у вас было только радостное настроение. Также желаю успехов в развитии бизнеса. Давайте посмотрим, что же происходит непосредственно в офисе. Всем здравствуйте, меня зовут... Я представляю Международный колледж корпорации ФОХУ. Обратите внимание, сейчас я люблю пельмени. Это китайские пельмени. Пельмени являются древним традиционным китайским деликатесом и их готовят уже на протяжении 1800 лет в Китае. 当初啊，是医圣张仲景最早发明作为药用的。Считается, что перники были изобретены древним китайским врачом и использовались в качестве лекарства.在那个时候啊，中国北方地区的天气非常的寒冷。В те времена в северных районах Китая стояли очень сильные морозы。有非常多的人呐得了伤寒疾病，有的人的耳朵都被冻烂了。 Люди заболевали от холода и ветра. Некоторые люди страдали от обморожения ушей. И считается, что Чан Чингзин придумал нарезать на мелкие кусочки баранину и лекарственные компоненты, рассеивающие холод. Затем заворачивать и кружки из теста, э, варить и таким образом давать больным э, в качестве лекарства, устраняющего холод и недуг. До настоящего дня э, в Китае в день празднования Нового года вся семья собирается вместе, чтобы приготовить это блюдо, слепить пельмени. 吃餃子, 寓意, 生活富裕, 跟過去的一年告别, Сам процесс приготовления пельменей символизирует совредание счастливой судьбы, а праздничное воссоединение семьи и прием пельменей символизирует жизнь в достатке, прощание со Старым Годом и встречу Нового года. 像俄罗斯啊，它也是国家级的传统美食之一。Блины также являются одним из национальных блюд и в других странах, например, в России, Украине и других государствах。那不论是中国的食品还是外国的食品，我们吃进的食物呢，都是为了给身体补充能量，带来健康。 Неважно, будь то китайское блюдо, или же национальное блюдо любой другой страны, в первую очередь мы едим для того, чтобы получать энергию и поддерживать здоровье. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам в Новом году крепкого здоровья, семейного счастья и воссоединения семьи в эти праздничные дни. 好. 我们来一起看一下,包出来的饺子多么的漂亮 我们一起看看,我们一起看一看,我们有什么漂亮的饺子 好,接下来我们带领大家往下一个场景看看,看有什么样的惊喜带给我们 我们一起来讲,我们一起来讲 你好,我叫做中西奥杨 我介绍了美国的商业公司业传统的发展我手里拿的这个叫剪纸 Дорогие друзья, внимание, сейчас у меня в руках находятся особенные узоры, вырезанные из бумаги. Чем Традиция вырезания узоров из бумаги началась в шестом веке до нашей эры, в период сражающихся царств, период Джаньгур. В этот период времени люди начали использовать э, рисунки для записи событий. 呃, в те времена они наносились на бронзовые изделия, на бамбуковые трубы, шкуры зверей и другие предметы. Позднее, вслед за появлением бумаги, они начали наноситься на нее. Существует большое количество разновидностей узоров. Их вырезают из бумаги в виде иероглифов, в виде цветов и растений, в виде животных, предметов. И даже бывает так, что один узор вкладывает в себя целую историю. Каждый дом, каждый дом, каждый дом Данная традиция получила очень большое распространение, и буквально в каждой семье вырезают подобные узоры. Сейчас у меня за спиной на окне вы можете видеть два традиционных узора. Узор, находящийся слева, на нем нанесен иероглиф счастья. Вот такой узор чаще всего используют во время встречи китайского Нового года. А на узоре справа э, нанесены традиционные изображения, которые используются во время празднования бракосочетания, свадьбы. Это действительно сейчас очень развитый вид искусства, который популярен не только в Китае, но и за его границами. Например, даже в России существует большое количество специалистов, которые умеют очень хорошо вырезать подобные узоры из бумаги. В завершение хочу пожелать всем партнерам корпорации FOCO, чтобы ваша жизнь была такой же яркой, как эти узоры. Спасибо, господа друзья. Ну, мы двигаемся с вами дальше. Давайте посмотрим, что еще нас ждет. Hello, Hello. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ванфа. Я приветствую вас из Китая. Day, uh, подскажите, пожалуйста, вы уже... Подготовили праздничные наряды. Россия это многонациональное государство, и у каждой народности есть свой традиционный наряд. А Китай тоже является многонациональным государством. А именно в Китае проживает 56 uh, народностей, и у каждой народности, у каждой национальности есть свой традиционный наряд. И сейчас я вам продемонстрирую uh, самые распространенные традиционные наряды, которые используются для встречи Нового года в Китае. Сейчас на мне надет традиционный наряд народности хан. Здесь вы можете увидеть э, традиционную вышивку э, и э, также тканевые пуговицы. А сейчас мяумания данных. Чиши мяу. Традиционный мяу. наряд народности мяу. Oh, какой наряд обычно надевали в народности Дун. Это традиционный наряд народности Дун. народность Гау народность Гау Шан. Это 这个是枪族的服装这个是土族的服装这个是土族的服装这个是土族的服装这是藏族的服装这个是传统的服装那在新的一年的时候每个人都会穿了自己的美国服装来庆祝新年 в этот праздник каждая народность надевает свой традиционный наряд для того, чтобы встретить Новый год с надеждой, что он принесет процветание и удачу. Хун -хун -хун -хун, Именно поэтому в древности каждая народность надевала специальные традиционные наряды. <говор> Уважаемые партнеры корпорации ФОКу, приближается Новый год. Скорее готовьте свои праздничные наряды, чтобы Новый год принес нам удачи. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 财源, Желаю вам счастья, успехов во всех делах и огромных доходов. 好,我们感谢 好,接下来我带着大家往我们院长的办公室去看一看 看看能带给我们什么样的惊喜 谢谢王范,然后我们移动 移动到我们的办公室中间的商业然后我们看看什么惊喜我们期待 Здравствуйте, уважаемые партнёры, меня зовут Лоу Цзефа, я представляю международный бизнес-спореч. Обратите внимание, у меня в руках находятся традиционные красные конверты. В Китае во время празднования Нового года, младшее поколение дарит Старшее поколение дарит младшему поколению красные конверты с денежным подарком, и э, такой обычай уже присутствует на протяжении более одной тысячи лет в Китае. Также красные конверты могут вручаться руководством, подчиненным сотрудникам. Существует история возникновения данной традиции, согласно данной истории, в древние времена было чудовище, которое каждый год 30 -го числа, 12 месяца по лунному календарю выбиралось наружу и ела детей и в одной деревне жили очень мудрые супруги. Они боялись, что чудовище может прийти к ним, и они поэтому положили красный конверт рядом с подушкой ребенка. Ночью, когда чудовище подошло к ребенку, оно забрало красный конверт и ушло, не навредив ему. Начиная с того времени все начали подражать тем супругам и таким образом задавлять чудовище. Со временем значение вручения красного конверта изменилось. Сейчас его дарят с пожеланиями долгих лет жизни, благополучия и счастья. 在当委呢, И, как правило, сейчас красный конверт вручается от старшего поколения младшим или же от 呃, руководства сотрудника с наилучшими пожеланиями удачи, 呃, благополучия, благосостояния в новом году. Как правило, в данных конвертах находятся денежные подарки. 那么在这里也祝愿我们国外的朋友们在新的一年能够身体健康,能够万事如一 那么接下来呢,我带着大家到我们中皇国际商区院院长的办公室来看一看他的新年现场 现在我带着您的办公室 Президента международного бизнес-кондитерской корпорации Foehl, мистера Чин Мин. <реклама> Сейчас мы пройдем вместе с мистером Чин Президентом Международного бизнес-колледжа И очень интересно послушать, что он нам пожелает в новом году друзья, здравствуйте Я очень рад, что есть такая возможность посредством вот такой вот формы пообщаться с вами дистанционно. Давно с вами не виделся, очень скучаю. 2020 год практически ушел. В этот особенный год, прошедший в режиме пандемии под руководством мистера ЮФЕ, благодаря совместным усилиям партнеров корпорации Фоку из разных стран мира, мы по-прежнему достигли больших успехов. Пользуясь возможностью, я от лица мистера Юфея и совета директоров передаю благодарность партнерам, находившимся на передовой нашего бизнеса в течение всего этого времени. Спасибо вам за старание, которое вы прикладывали в течение всего года. Благодарю вас. Приближается Новый год. Компания уже разработала целый комплекс мер, направленных на поддержание рынка. 包括有新的产品, 新的促销政策, Они включают в создание новых единиц продукции новую политику промоушенов, новые форм мероприятий, а также новые бизнес-инструменты. Я уверен, что в новом году мы достигнем нового прироста и добьемся еще лучших результатов. В завершение желаю всем партнерам корпорации FOCO крепкого здоровья, успехов в бизнесе. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом! Uh, здравствуйте! Всех приветствую! Я на связи. Это Ван Зе. 我介绍的是中国美术科学的合作业统务那么刚才我们商学院的各位老师已经带领了大家去了解了中国传统的新年文化刚才美国美术科学业统务联系联系了你们的经典议和祝福新年在新年中 那么接下来呢我将会给大家来汇报一下2021年我们凤凰商学院对于市场的教育方面的支持 Сейчас я хочу рассказать вам о планах на 2021 год в направлении обучения. 呃, в 2021 году мы запланировали регулярные еженедельные онлайн мероприятия. И на данный момент запланировано более 100 регулярных мероприятий. Это те мероприятия, которые уже спланированы которые пройдут в течение года. Среди них будут эксклюзивные мероприятия, посвященные продукции, также поэтапные бизнес-тренинги, прямые эфиры с мест мероприятий, которые презентации и многие другие виды встречи. и мероприятий, Кроме этого, также будут проводиться BEMP семинары базового, продвинутого и высшего уровня. Конечно, также будут проходить 呃, семинары 呃, по бизнесу. Возрождение Феникса, огненный феникс, золотой феникс. 那么线上的会议我们已经排出这么多，疫情宽松一点之后，我们的线下会议也会紧跟着跟上去。По мере того как будет появляться послабление в ситуации куандемии, мы также будем добавлять и мероприятиях традиционном формате офлайн.那么商学院在海外有八十三位的优秀签约讲师。 将会全力以赴去服务我们一线的市场。嗯，И сейчас в корпорации Фоку для поддержки партнеров, для поддержки рынка трудятся активно 83 спецпредставителя международного бизнес колледжа.那么我们还有二十多位的中国专家也会轮番上阵，全力以赴支持市场，来助力凤凰大业。 а uh, также более 20 китайских специалистов международного бизнес-колледжа uh, будут трудиться для продвижения великого дела корпорации FOCO во всем мире. А uh, uh. uh, сейчас, пожалуйста, примите самые горячие поздравления от коллектива китайских специалистов международного бизнес-колледжа корпорации FOCO. Давайте посмотрим, что же они приготовили для нас. Дорогие партнеры генерации. Желаем вам крепкого здоровья и успеха во всех начинаниях. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Поздравляем с Новым Годом! Во всех начинаниях в Новом Году! Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась наша новогодняя онлайн-трансляция. Действительно, это было фантастически. И действительно, мы так много узнали о китайском Новом Годе, о том, как его празднуют под Поднебесной, какие подарки дарят и так далее. Ну что ж, друзья, буквально через два дня начнется Новый 2021 год. Новый год, это новые возможности, и мы надеемся, что все-все-все ваши мечты, все-все-все ваши желания реализуются. Друзья, от всей души, от всего сердца желаем вам крепчайшего здоровья. Желаем вам каждый день позитива, отличного настроения. Желаем вам, чтобы все-все-все ваши дела шли как по маслу, как говорится. А, с Новым годом! С новым счастьем! Ура! Мы вас очень-очень любим! До новых встреч! В новом новых встреч в 2021 году! У -у -у!